8 марта. И в этот день, естественно, у нас супер неординарный выпуск. Но перед началом я хотел бы поздравить всех наших мам, бабушек, девочек, женщин, сестер и всех представительниц прекрасного пола. С 8 марта. Любите, будьте любимыми, заботьтесь о своих близких, мотивируйте своих мужчин, обнимайте, целуйте и говорите, что мы самые лучшие, и тогда мы для вас свернем горы. И естественно, в этот день у нас неординарный гость, очень яркий представитель женского пола. В нашем случае это будет дизайнер встречает. Вот это давайте вырежем, потому что иначе это трендец. Многие дизайнеры никогда не смогут этого, никогда. Сиди дома и вари борщ. Дизайн это моя жизнь и стройка это часть моей жизни. Срочно бежать, бежать, всегда бежать надо оттуда, там где неинтересно. О, как! И в итоге половину работы делаю я, потому что я начинаю влезать еще в технологию производства. Кстати, на шарит, она действительно шарит я офигел. Вдохновляйте мужчин на Реализацию их супер крутых планов. И пока вы, мальчики, об этом думаете и не рассказывайте в комментариях. Девочка это уже делает. Я сейчас просто в шоке. Девочки, это... с 8 марта. Ваше. Знакомьтесь, Алена дизайнер, который стирает из памяти серые будни. И не только их, иногда и память. Коренная москвичка не замужем. Творческая личность. Не любит готовить. Катать на сноуборде и серхе. Я имею право опоздать хоть минут на 40. В общем, мы находимся на проект Графит идет три года, три года. Нас очень сильно подводили подрядчики, а, в плане того, что все элементы здесь авторские, и их нужно было создавать с нуля. И не каждый подрядчик отвечает, что да, он это сделает, в итоге было так, что он не справлялся. Вот, если это бы... максимально сложный объект. Максимально сложный проект, максимально. Короче, что здесь было до? Немножко запыленный такой. А, проект графит. А, здесь, соответственно, вот видно. Сейчас здесь пол. Это все полы такие. Да, здесь полы, вот такая геометрическая графика. Здесь вот офигенно идет вот такая графика. И геометрия вот этого вот пола, обратите внимание, на вот эти вот кусочки, да, uh -huh. этот рисунок из многочисленных элементов инженерной доски, он переходит а, полностью, вот этот вот а, пол а, переходит на стены, сюда, то есть вот эти элементы, они поднимаются и идут вот так вот по периметру а, квартиры, дальше он уходит вот туда вот а, в спальню. Как все начиналось? Все Мы начиналось. же все родом из детства? Все начиналось с момента, когда я взяла синюю краску и перекрасила э, деревянную дверь родителей в синий цвет. А была она какой? Обычка? Была она коричневая. Все коричневые Это двери. было сколько лет? Наверное, мне было где-то лет пять, ну, короче, мелкая. А, до этого я засунула две булавки в розетку, у меня шлепывало ток. Не делать так детям, на этом все пробовали сто процентов, вот и у меня была вот только одна цель, да? пойти вот в твой, у меня мама архитектор, угу. но я не хотела быть архитектором, я хотела именно изменять пространство, менять их внутри может быть, это повлияло моя квартира да, на это, потому что у не было, на самом деле, ничего особенного. Обои, вот, коричневые двери и прочая вот эта вся история. Она была очень маленькая и нефункциональная, и мы еще на тот момент жили с братом в одной комнате, и все время пыталась в детстве, да, как-то организовать это пространство так, чтобы нам было прикольно, удобно и все время старалась что-то найти, какие-то ходы. Ну и родители особо со мной не спорили. Еще другую расскажу, что-то расплачусь, короче. Что-то я зря, мне кажется, понесла не Нет, нормально, нормально. Это не потекло еще. Я знаю, я понимаешь, что не потекло рассказываю рассказывай. Ты выпила что-то в этот момент? В смысле выпила? Когда придумала? Во-первых, это э, имитация ржавых подтеков, угу. и эта имитация играет такую художественную вещь, как э, приближенность к такой брутальной э, фактуре, и при этом э, ржавчина сама по себе очень красивая, потому что она э, играет эти подтеки, переливы, э, и очень необычно смотрится, приближая проект к некой такой смелости, лофту, да? прочь всякие глупые ваши стереотипы вот вот вот эти вот истории ну, в общем это э, достаточно такая штука которая сделала просто обсуждал весь инстаграм а Но... кто это самое да мне ну, плевать все что там языки. пишет кто-то честное слово здесь вот эта вот графика которая переходит как раз на пол вот это вот графический это трафарет да и он вот так вот переходит на пол когда э, люди влюблены в свои проекты когда они реально отражают их образ жизни, их драйв, они э, вместе с человеком, который пришел к ним реализовать вот эту вот, воплотить их фантазию в реальность, помогают ему создавать это. И эта команда называется. Да? Горска умирается сама на своем проекте. Классно. Алена нестандартный дизайнер. Я сейчас часть сидел смотрел в Инстаграме, как бы ее инст. И я понял, что это 100% нестандартный подход. Рассказывай нам про эту квартиру. Расскажу. Э, любая квартира... Да, вот, вот, любая квартира у тебя к тебе как приходит клиент там, в студию да. или куда-то. С чего вот. все начинается? Все начинается с того, что я разрушаю типичные стереотипы по стенам. То есть все делают прямоугольники. А, я сейчас покажу, что было на этой квартире до. Да, здесь две жилые зоны. Ничего интересного. Я же считаю, что когда человек должен входить в квартиру, он должен сразу видеть, как открывается пространство. То есть, если мы здесь э, и, и видеть объем пространства, он, за которое он заплатил деньги. И мы входим, и мы вот сразу видим, вот как открывается вот эта зона. То есть, мы не вошли сначала в одну стенку, потом прошли по узкому коридору, уперлись, да? Мы видим сразу пространство. И это очень важно. Мы боремся за пространство. Абсолютно другая планировка стала. Вот, видишь, ты почувствовал кайф. И вот, а, что у нас получается, то есть получается, что мы входим Смотри. и а, у нас открывается большая просторная гостиная, и дальше пошла спальня, кухня и ванная. Так. У тебя получается три типа покрытий, да, у тебя идет прямо здесь? А -а, микроцемент, да. плитка, паркет, паркет-паркет ну, и керамогранит. Сейчас строители тебя смотрят, они с ума сошли уже, они просто вы с ума вы... сошли. А плинтуса будут? Будут, или так оставить. Ну, интересно. Нет, ну как бы часто у меня много интерьеров без плентусов. Знаешь, какое у меня самое популярное видео на канале? Какое? Ламинатная стена. Ламинат на стену – паркет. Ну, паркет, да. Ну, какая разница. Ламинат нельзя красить. Мы паркет э, красим. Мне, например, нужно, чтобы цвет паркета, да, обязательно совпадал с цветом стены. Это, грубо говоря, началось там с 7-8 лет, потому что первый класс, второй, третий там. Да, и, но мама, например, она очень классно рисовала, у нее талант, да. она а, ну, это у меня, это, например, от нее, там я могу ровную линию нарисовать. А, то есть у меня еще в студенчестве говорили, что я типа срисовываю по линейке ровные линии. На всех Роуз-Ройсах линии, нарисованные руками человека, да? не роботом. Ну, я... Ты, пос... Ты, кстати, в Москве? Я москвичка, да. Да, москвичка. Да, москвичка. коренная москвичка. Да, коренная москвичка, бабушка, а, москвичка, дедушка. единственный, он приехал из Белоруссии, занимался строительством как раз. Строил ну, стандартные наши а, девятиэтажки, вот эта вся история. Есть, тем более, ты не просто коренная строителька, а еще и потомственная, грубо говоря, архитектор дизайна. Ну, как сказать ну, потомство? в семье, короче, в такой ну, я, я не скажу, что потомственно, я скажу, что в семье было склонность, склонность к этому. К Например, зачем использовать типичное э, изголовье, когда можно сделать? Я, видишь, тебя потрогала да. и обляпала. Да, ну, очень страшно. Белой краской. Смотри, так довольно-таки нормально сделали. Это нормально? Это нормально. Ну, как, в это пойдет. Парни молодцы, видимо. Поскольку сейчас запретили поддоны строить, да, мы знаем, здесь, например... Запретили? Секундочку, давай вместе подробнее. Реально запретили? Душевый Мне кажется, это надо вырезать. <свят> <свят> Запр запретили делать поддоны в строительном исполнении. С 2000. <свят> Только никому больше не говори, ладно? А то у меня сейчас, мои заказчики убьют, у меня везде поддоны строительного исполнения. Ну вот надо, преду просто предупреждай их об этом, это ваше ответственность, чуваки. Почему Я проект называется махита Мята, тропики, Мята, пляж, тропики. Э, дерево... А кто здесь будет девушка. Одна. М -м, пока да. Пока да, да. Понятно. Слушаю. Я, я понял, я всем просто, ну, как быть, без. Сейчас в максимально интересной квартире. И сейчас Алена нам расскажет, Бетон, что да. это вообще за квартира. Я зашел, я с ума сошел здесь. Сейчас мы вот покажем, что здесь происходит. моя квартира эта квартира шоу-рум где я хочу показать все новаторские решения как в области а, проектирования дизайн интерьера а, технологий пока вы мальчики работ... думаете пока вы мальчики об этом думаете не рассказывайте в комментариях девочка это уже делает я сейчас просто в шоке здесь я покажу квартиру будущего который меняет стереотипы в профессиональной области строительства и дизайна я хочу этим примером показать, что как должны работать современные тенденции и то, что дизайн – это не стереотипное решение, это движение будущего. И эта маленькая квартира должна стать этим эталоном. Вот. Здесь будет стоять стекло и здесь вот, техносонус будет показан. А, и дальше электрика как красиво идет и водоснабжение как красиво идет все будет стоять под стеклом и будут стоять хэштеги мастеров прям инстаграмные это ты заморочилась Я вообще, вообще хочу... красотка как мы попали у нас сегодня максимально яркий гость чтобы сидеть на камеру авторский надзор сто процентов на каждом да конечно без меня не построить Сто процентов сколько в год проектов плюс-минус а, где-то 8 наверное, может, чуть меньше. Одновременно штуки по два, по три да. максимум, да? <смех> на потолок. <смех> Я просто кайфую от вот, реализации. Да, поквели, на потолок. И вот в этот угол, да. и все э, листики совпали. Класс? Покой. <смех> Блин. А. Это э, ломался, короче. Четверть такую надо было вставить, и чтобы а. вот здесь вот была деревяшечка. А, но да, не смогли сделать. И теперь будем ставить Т-образный уголочек туда вставлять. И здесь вот закрывать планочкой, Т-образный уголочек будет краситься в этот. Я уже вижу эти комментарии, боже мой, Что? все. Это не вставляет. Ну, а Хорошо, какое решение, блин? Ну, не знаю, сразу нужно было. Не, я знаю, я знаю. Я ну, знаю. Ладно, все. Если, если, на, на, на, если на серьезной вот волне, си... то короче нужно то было да, запиливать ну, под 45 градусов. Сразу ее, наверное, там туда упиливать, ее вот, вы... вот как здесь сделали, вот здесь же сделали, вот здесь же красиво а -а -а. сделали. Почему не получилось по 45? Потому что тонкая получалась слишком, да? Ну тогда просто такую планочку, знаешь, чик, представить, и все, и все, да. Ну, Классно, а что, сошлись что на планке? Ну а что делать еще? Не О, подожди. такие что? комментарии будут. Что, что делать? Ну-ка, что там, комментаторы? Давайте, мы тут... Идеи есть еще? Или может кто-то хочет приехать и сделать? Тебе Блин. напишут, ты не волнуйся. Ну, не, мне вот, вот реально, вот эти вот писанина, пусть приезжают и мастер-класс показывают. Вот именно все те пишут там вот эти все комментарии. Согласен. Вот такие штуки всегда вначале я делаю макет маленький. Всегда. То есть ты сделала маленький, любой, маленький. Вот ты же понимаешь, какое у тебя получается сопряжение двух материалов. Сделай макет. Ничего не стоит сделать макет. И его согласовать с клиентом, объяснить, сколько это стоит, и понеслось. Вот, макет, блин. Нет. Видишь, Нет, макет реальный макет. Вычертили этот уголок сюда, чтобы его туда вставить. Вот макет, ребята, вот поэтому надо. Взять. Вот этот уголок. Да, Юра, с... что ты не понял, что как сделать? Да да нет, Юра. Очень, очень просто, понятно. Да. В твоих ремонтах тебе очень много всего нужно делать на производствах. Да, я стараюсь. У тебя это да вариантов нету. Решает. Вот то, что ты, тем более ту, ту, ту нишу, куда ты, короче, уже пришла по факту. Давно да. ты, кстати. Занимаешься да. этим? Сколько? 10, больше 10 лет. Больше 10 лет мышишь да. людей, понятно. Это фигура. фигура. А, то есть они полностью нарезали это на станке? Посмотри. Да? Мы вот этот вот рисунок э, придумали. Блин, я до хера чего видел, я не видел вот этого такого. Они взяли на пиле, напилили, сделали фаску и, короче, про, и по кругу прошли. Прикольная технология. Квадрат? Да. 10 тысяч, по-моему. Я говорю, удача, пацанам, сил, терпения. им нам пригодится. Мы на следующий объект. Объем э, графики переходит у нас на дверь сюда. Эта дверь тоже полностью сделана на заказ. Профиль, как видите, присутствует красный элемент во многих частях квартиры. И вот этот красный, он добавляет такую вот страсть, эмоции и движение вот вперед. Да? Вот можно угадать, почему у меня все время красный и синий потому Почему, что красные, да? это красный как такой огонь а синий как он его уравновешивает и дополняет то есть получается некий балласт здесь еще интересно что например помимо того что мы сохранили часть старинного можно так сказать дом 1957 год рождения этой постройки <laughs> вот и мы сохранили это часть оригинальные части дома. да оригинальную часть дома почему то вот этот каркас этого да, это вот даже видно что как бы вот это вот специально ничего не менялось а так и осталось мы за залачили это всю историю чтобы она не сыпалась и а, вот так вот получилось вот здесь вот панели арскин то есть это это тонкие а, а, панели трехмиллиметровая керамика это был выбор я хотела поступить в мархи до да, престижный вуз понтовый вуз и не смогла это сделать потому что я поступила только на платное отделение прошла а у меня как бы вариантов то особо вот поэтому я поступила в рггу и мне очень повезло с преподавательским составом то есть особенно с преподавателем который сказал что который издевался надо мной то есть у нас в группе а, кто-то приносил там наброски, да, а, там 10, 15, 20, все молодцы. Алена принесет 10 плохо. Алена принесет 15 плохо. Алена принесет 20 концепций плохо. Переделывай, переделывай, переделывай. И самый кайф, что внутри подростка тогда, вот этого ребенка, я понимала: блин, ну я сейчас вам переделаю. То есть вот это вот, ожи... то есть тебе ставят задачу. То есть ты переделала, потому что ты хотела, я да, то есть я Да, не... то есть ты зли... злишься внутри, ну ладно. И она знает, не? вот самая фишка вот крутого вообще ментора, преподавателя этот человек, который тебе не скажет, ты молодец, а скажет: Ну, неплохо, но ты можешь больше. Принеси мне больше. И вот в этом весь кайф. И она, вот этого мне разве… то есть она поняла. Ты когда закончилась тут. Когда первый заказ взяла, короче? А за деньги. Я устроилась еще студентом на очень скучную работу. Меня пригласили туда вести курсы рисования для сотрудников офиса. Они занимались дизайном перегородок. И поняла, что это такая тоска. Просто ужасная тоска, и что я не хочу там работать, потому что это не дает развитие моему таланту. То есть я там в проектируя там создавая какие-то концепции с офисными перегородками внутри маленьких пространств, где нет творческих заказов. Да, э, нужно оттуда бежать. Срочно бежать, бежать. Всегда бежать надо оттуда, там, где неинтересно. Ты здесь будешь жить? Нет, нет это шоу-рум. Шоу Услышь, шоу-рум, буду... молодец вообще, молодец. Молодец. Жить я здесь тоже буду, потому да, что да. у меня здесь будет мастерская, соответственно я здесь буду работать, скорее всего, и принимать, устраивать различные интересные встречи со строителями, дизайнерами, ну плюс партнерами и поставщиками. Вот. А, собственно, что здесь изначально было? Это было, я вижу, это стандартное да, прямоугольное. Вот это ужасное стандартное да, прямоугольное. Да, это то, что это все это... типичные вижу, люди да. делают. Все снесли нахер. А, Опять-таки, входим в стены, что я не ну, люблю, да. и получается беспотолковое пространство. Соответственно, здесь маленькая кухня, лоджия, спальня. И санузел. Всего квартира у нас 50 квадратов это однушка. Да. Вот собственно из однушки бабам я делаю неформальный вообще концепт. Этот концепт заключается в том, что я ее строю под свои желания. При этом площадь использую на двести 500 процентов. Мы входим и опять открывается пространство, мы не упираемся ни в какие стены. Супер. То есть перед нами маленькая гостиная возникает, мы будем делать по ней специальное 3D, приложение да, ходить по квартире ребята одни подвязались чтобы каждый дизайнер с любой точки мира мог походить по этой квартире увидеть какие-то для себя решения узнать какие мастера здесь работали к ним обратиться глубоко глубоко да, и узнать какие материалы здесь использовали я очень хочу это сделать чтобы другие в виде эту квартиру вдохновлялись на свои более креативные решения и понимали что Мир не состоит из прямоугольных стен и бежевого цвета краски с мрамором на полу. Самый большой факап. Вот почему-то все у меня ищут какие-то факапы. Нет, нет, не, я у тебя просто спрашиваю. У меня, допустим, тоже не было. Вот я сам да себе не могу ответить. У, у меня было куча разных ситуаций, проблемных ситуаций, но это были всего лишь... Моменты, которые надо было решить здесь и сейчас. Это я не назову это. А, то есть, если перечислить строительные, а, ошибалась ли я там в размерах? Да. А, а, преувеличивала ли я свои возможности, говоря, что это возможно реализовать? В итоге оказалось, это нельзя было реализовать. Да, такое было, и мы находили другие пути решения. Короче, ты признаешь, ты не ищешь, блин, вот это сейчас строитель там на виноват, или, боже, это моя там, это менеджер заказа сантехники. Нет, к черту, вот косяк есть, решаем, все. Ну давай, рассказывай, первый проект. Короче, меня да взяла страшно. не, не да, просто да, дизайн-бюро. Ты понимаешь фразу, то есть меня, 21-летнюю там девочку, вот, взяли под крыло вот такая компания, не просто дизайн-бюро. И они, увидев во мне, что я могу вот это вот все мутить, сказали, блин, это гениально, надо брать ее. То есть она, у нее есть как талант. И, и они меня, вот это вот моя любовь к менять, делать под 45 все квартиры, да, там или под 135, да, я вот это вот, они стали во мне развивать. И тут... Я ну, дорастаю до своего профессионального уровня, понимаю, как работать с чертежами, с проектом, делаю там 3D-визуализации, работаю там чуть больше года, у меня реально крутые начальники, но я понимаю, что я, мне душно, да, что мне нужно еще, вот теперь мне нужно еще выше, то есть им огромное спасибо, но мне нужно выше. В салоне обоев, где я подбирала обои, меня порекомендовали. Ну просто вот есть девчонка классная, она китай все время выбирает. У нас. Тут. обратитесь к ней и мне звонит крест слушайте вы можете нам сделать дизайн а мне так неудобно перед своей ты не кинешь своих работодателей да типа ну, да. на сторону и в этот момент я хочу уходить из своей фирмы да чтобы вырасти дальше и в этот момент мне приходит заказ и катя моя реально мой работодатель да главный она говорит алиан слушай мы закрываемся Сколько я хотела, чтобы как бы не дом управлял мною, а я управляла домом, поэтому здесь будет полная система умного дома на базе Z-Wave. Это новая беспроводная технология. То есть вы со своими там Canaixами, фигипсами давайте провода, фига не Какие мы слова знаем. Вот, ты снимаешь нас? Да, да, да. Вечно отвлекается. Вот, и здесь будет щиток под трансформаторы. Ну, и СКС щиток, ты, наверное, знаешь, это для видеонаблюдения и Wi-Fi роутера. То есть здесь будет еще видеонаблюдение стоять. Ну, потому что, может быть, кому-то без меня надо попасть в квартиру. У меня будет стоять умный замок. Здесь стоит вентиляция. Несмотря на то, что это однокомнатная квартира, мы все должны понимать, в первую очередь, что воздух в квартире это жизнь ты даже не понимаешь что ты же я просто вот я я в очередной раз убеждаю что случайности не случайно еще вчера я даже не, не понимал очень даже не знал а сегодня я короче уже кое чем проникся девочки это, с 8 марта у вас прям, да. вдохновляйте мужчин а, на реализацию их супер крутых планов и обязательно проверяйте чтобы эти планы у них осуществились то есть тут собрано очень много таких ноу-хау вещей, которые а, мало где как можно. Встретить? Стиль а, в смысле, как стиль как называть? стиль, а, стиль Горская, Алены Горской. Горская вино, да? А, в смысле вино. Да? Вся вообще история этого проекта началась а то, что заказчик сказал: слушай, Алена, нам нужно два санузла. Хотя изначально эта квартира предполагала один санузел и отдельно ванную комнату, но он попросил два туалета, а один лично для себя. Вот, поэтому пришлось изловчиться и сделать такой вот мы сейчас вошли небольшой такой предбанничек, я этого называю, да, где есть общая раковина. Дальше у нас есть персональный санузел это называется комиксная. Вторая часть как раз. Санузла, ванная комната, в которой тоже есть унитаз. А все это закрывается стеклянными перегородочками. Здесь у нас полностью микроцемент на полу, на стенах. Но сама зона с ванной выложена такой бензиновой по цвету мозаикой. А сзади вот как раз, Рувима, находится бомбический фон для селфи в туалете, это граффити. Представь себе ситуацию, что бы ты сама себе сказала, если бы тебе сейчас было 16 лет, и ты себе говорила что-то, вот, тебя, возможно, невозможно, наш выпуск, возможно, смотрят молодые девчонки-дизайнеры. Что бы ты сама себе сказала я бы сказала себе не отступай от своих целей и реально двигайся так как зовет тебя твое сердце не бери то что тебе не нравится говори нет тем людям которые а, тратят твое время и силы выбирай надежных партнеров а, которые горят именно мечтой и созданием Кру... какого-то крутого продукта а... и не находись там где тебе некомфортно и с теми людьми с которыми тебе некомфортно то есть я бы все так но я в принципе так и делала Молодец. Открытые системы останутся в некоторых штрабах, чтобы а вот показать, подаль... да. ну, как красиво они сделаны. То есть у тебя а... инженерия, давай еще раз, инженерия остается открытой специальной. Не везде. Не везде, Частями. в некоторых частях. То есть вот здесь вот это будет закрыто, правильно, коробом каким-то? А, вот здесь будет закрыто, да. И над кухней будет закрыто. Соответственно, будет закрыто также по вот эту линию. Бам! А, угу. Дальше пошел бетон, Дальше пошел бетон. Да. поэтому ребята, конечно, звукоизоляционщики очень хотели зашить эту квартиру, но я говорю, ребят, но ну тут же все равно бетонный потолок, не надо. И я решила использовать, обязательно, конечно, звукоизоляцию у нас в полу сделано, это 100%. А, но, а, например, да, в видел, поднялся сильно, да? Там, там, на ну, 7 сантиметров. Да, потому что там 7, еще все проходит. Даже больше 8-7 там, по-моему, только в том месте. Да. Сколько идет уже ремонт здесь? А, год. Год уже, да. И, постоянно, И Еще примерно год будет идти, да? Э, я надеюсь, к сентябрю добьем, если сейчас найдем остальных людей на реализацию, да. Хочется опять-таки продолжать снимать, закончим вот, сантехнику найдем вот... У мастер... тебя уже есть видосы на ютубе, да? Обычно. Да, уже часть есть то, что отснято. Ребята, ссылка в описании. А я даже не знал, что у есть ютуб-канал, я даже не знал этого. Это ссылка в описании. Нужны реально мастера крутые вот на остальные виды работы ну, по... Готовься, сейчас, я, сейчас тебе понапишу. Ну, я с... нет, это серьезно, мне нужны именно хорошие, те, которые вот готовы сделать вклад в квартиру будущего. Короче, ребята, как маляры. Москвы. Пишем или мне, или сразу сюда. <смех> Гипсокартонщики. Гипсокартонщики. И маляры, да. А кто там больше. У тебя по картону будет несколько коробов да, тут такие да. работы небольшие. Здесь, здесь на самом ну, деле работы возможно, небольшие. Здесь просто здесь вообще в принципе работа небольшие. Профи, просто да, сложность. То, Я с мужиками могу завязать. Вот понятно. Но не с работой. Это вот реально, вот все мужчины пытаются меня привязать к батарее, и сиди дома и вари борщ, ты ты слишком красивая, ты слишком талантливая, ты себя слишком неуловимая. А я человек, который пришел в мир создавать, и я реально вот э, свою жизнь пытаюсь встретить человека, который не будет меня привязывать никуда, не надо. Просто надо меня принять так, как короче, я Она есть. еще и свободна, мужики, короче, вот это... ее, короче, Стоп, ну... не, вот это давайте вырежем, потому что иначе это трендец. Мне уже достаточно пусть твоей пати, я уже вот так вот отхватит. Давай так, вот самая большая твоя претензия к нашей сфере. Не к нам, не к строителям, ни к кому-то, вот просто к нашей сфере. Что бы ты поменяла? Я бы поменяла подход и профессиональный подход Дизайнеров, строителей и заказчиков к созданию а, машины для жилья. Ну, то есть пространство, которое вот, в котором удобно, да, или что? <приниму> что а, ты имеешь в виду? Ну, то есть, вот э, э... есть сейчас, допустим, очень много проектов, которые. Вот я, допустим, сейчас сам живу в 16 квадратах. Максимально удобно ты живешь в квадратах? Я живу в 16 квадратах. Больше того, я живу здесь в. Здесь сколько, 4 квадрата? Нет, здесь э, меньше. Вот. Ну, я, я, я, я потом тебе покажу, то есть, я живу два. в максимально удобном пространстве, в котором я когда-либо жил. Я, вот, у меня есть дом, квартира, там, все такое, вот. Сейчас квадрат. я живу в 16 квадратах, в которых есть все, Сам офис, хом хамам, хом, мох на потолке, кухня, все в дереве. Ты был у него? Есть, конечно. В 16 вот. квадратах. Да. Я тебе покажу. То есть, у меня второй двухспальня, ну, короче, то есть, полноценная, большая, огромная кровать. А обзор его квартиры? Еще нет, мы не закончили, вот. там, там само, это максимально, то есть я считаю, что сейчас такой тренд, Ну допустим, я не могу себе позволить сейчас в Москве купить квартиру, которую я бы хотел, вот. но пространство мне нужно мое несъемное, но... мое, понимаешь, мое. Я вижу, что сейчас, это, ну, это не только в Москве, это во всех больших мегаполисах тренд маленьких пространств среди среднего класса, скажем так. Чтобы сэкономить габариты спальни, здесь взята американская штукатурка Юстука. А, это неизвестный продукт на рынке. Знаешь, ну... да почему, что в Америке так все делают? Блин, а как ты думаешь, почему у меня здесь сейчас вот эта штукатурка? Давай-давай, поехали, рассказывай. А, и я решила использовать, то есть эта штукатурка обладает а, очень большими характеристиками звукопоглощения. На ютубе у меня прям про нее. А, и я решила проэкспериментировать это в своей квартире. Соответственно, здесь мы еще будем потом также а, шпаклевать все это а, тоже от них же специальной шпаклевкой. Угу. В Америке а, даже потолки херачит такой фильм. Вот. И а, я после того, как мы ее нанесли, я прям почувствовала, как реально звукопоглощения, но сработало. Но вибрации нету, все Виб... да, нету, вот голос, да. прям чувствуешь, да, тембр он достаточно тихий. Вот, еще она обладает теплоизоляционными свойствами, а, то есть балкон плакал, соседи балкон не. А, не как... Да, и я, блин, лома... был балкон ты сломала тут была, Да, ну... но здесь будет все по официальному типа, Балкон у тебя утепленный. В общем. Видите, два да. слоя, да, два сантиметра. сантиметра да, а, он перестал плакать. То есть мы ее нанесли, а, ну, конечно, ее и плюс наш не да. очень хорошо сделанный этот пеноплекс сделали в пол и, соответственно, стены. И плюс ее, и все, и балкон перестал плакать. То есть она моментально, как бы, конечно, сработала. И это классно. А, что касается окон Здесь опять-таки новый продукт Калио э, окна, которые не имеют никакого рельефа. Стекло э, тоже многие боятся, но мы сейчас на графите увидим. Э, вот и вот здесь вот нанесен протектопил. Но я так скажу, как э, пользователь этого да. материала: никогда, блин, не надо наносить протектопил, пока не закончится Работай по стяжке по штукатурке, чтобы а тогда квартира смысл не плакала. Да, смысл? тогда смысл. Это еще хорошо, что мы его стяжки нанесли хорошим слоем. Там типа все по этой технологии, и он не весь слез. Мне потом люди стали писать, потому что я объявила... Мы с Вадимом ехали, да, ты же в тачке, короче... Не мою тему обсуждали. Ну, может, я не знаю. Я Вадиму всем наехала Я них. Но как наехал? Нет, я просто дала обратную связь, что, ребят... Несмотря на то, что нанесен, был по технологии, он стал плакать, потому что большая влажность в квартире поднялась. Он мне говорит, там, типа, надо было влажность... Что? Да, влажность большая была. Я, я, да, уменьшать. Я, я, да. Но окей, ее уменьшали как могли, но все равно это не помогло. Тим Джобс говорил, не слушайте клиентов, они сами не знают, делаем то, что они... Ну, то есть мы делаем то, что они сами захотят. И В смысле? Здесь. Он делает масс-маркет, продукт, да. который используют все. Да. Я не Стив Джобс, я да, Алена да, Горская, о. которая делает свой продукт, который одна штука для каждого. Давай так, что у тебя сейчас? Сейчас у меня маленькое дизайн-бюро, команда из пяти человек. И единственное, что может быть, я хочу ее расширить максимум до 10 человек. и чтобы и чтобы масштабироваться в рамках а, повышения цены за свою услугу, потому что это изделие штучное, а, как мастерское. или что у тебя есть. А что хочешь через два года? А, через два года я хочу, чтобы, а, я хочу, чтобы к нам обращалась, а, во-первых, чтобы мы стали известны не только в Москве, а вообще в России, в Европе и Америке а, за счет своих индивидуальных и ярких проектов. Вот этого я хочу и хочу повысить уровень. Сто э, под... многие дизайнеры никогда не смогут этого, никогда, потому что они делают стандартный продукт, который вот, ну, который просто стандарт. У тебя максимально нестандартный подход, максимально. Но ты не понимаешь, не всех. у всех есть маленькая проблема. Давай. А у всех есть маленькая проблема. Как человек продукт я получается везде, то есть я, на мне замыкается все. Мне нужно ну, человек, который будет заниматься там отдельно а, там рекламы пиар, говорить Алена, там мы сейчас вот туда, туда-то, я договорился с теми, с теми, а, а я что только творческую мы часть, тебе нужен. да, хороший. вот а, хороший это типа управленец, да, да. У меня да, да. же самая проблема. Здесь у нас, например, вот эта светодиодная линия, которая идет по периметру. Хочу обратить внимание, что она идет по периметру а, мебельной части. А, и при этом стены и вот тут вот достаточно яркие и динамичные обои причем эти обои, графичные, находятся в детской комнате. Я топлю за то, что ребенок должен расти, развиваться, во-первых, в комнате, которая не просто детская, да, достаточно взрослая в плане оформления, но яркая и контрастная. Я впечатлен максимально, я такой максимально впечатлен просто, это вот объект просто, который меня... Это... Это объект года, я бы даже так сказал. Я про этот объект буду рассказывать очень много и долго. Помимо всяких э, фишек, да, э, ну я, я же еще заморачиваюсь, э, можешь подержать, короче, она тяжелая, по красоте, да, поэтому... То есть она красит, посмотрите, что она Знаете, да. что она заставила Это фирменный людей? стиль. она фаровские эти самые гребенки покрасила. Ну, Фар не обиделся, им понравилось. Ну, да, я думаю, да. Да, э, я э, хочу здесь показать очень важный момент, что инженерка в квартире – это такая же крутая и важная вещь, красивая, как сам дизайн. То есть э, это очень важно. Э, инженерные системы должны выглядеть так же круто, как и интерьер, и быть сделаны профессионально и качественно. Инженерные системы Стреллая должны быть штука. такие же красивые, как… Э, и что? Как, э, и создатели как и создатель интерьерных интерьер. решений. Это невозможно. Что? Так же красиво делать инженерку. Здесь, как видите, да, тоже все покрашено. Проточный водонагреватель. Проточник, да, но мы его тоже покрасили. Тут спрятана часть вентиляции и здесь… Включали уже, шумоизоляция работает, это Все проверяли, да. Сильно гудит? Вообще вот… Не слышно, ну то есть не слышно, это шум глушитель же здесь стоит, да, да. вот и здесь стоит ниша под умягчитель, то есть я хочу еще объяснить людям, что сейчас вот квартиры, то есть умягчители это не обязательно для загородных домов. То есть в квартирах тоже надо ставить умягчители. И для того, чтобы опять-таки как вентиляция сохраняла вашу молодость. Красота. Знаете, когда я сюда шел, когда я сюда шел, я думал, блин, как это дизайнер что-то. Я зашел на эту квартиру, я ума еще после первой, ладно. Но сейчас я офигел. Смотрите уровень. Когда штробили стены, посмотрите, что сделали, приемник для мусора, Да. это прям просто топчик, и все, вот, что здесь дальше происходит, это счастье. просто, Игорь это нереально, прям... просто Игорь красавчик, <с красава, ты как пришла к этой идее, расскажи, вот как, ну ты же понимаешь, это за супер нестандартное мышление. Ты знаешь, какое количество людей мне говорит, надо сделать там шоу-рум, я сам по сам говорю. Так, короче, мы делаем офис, офис у нас сумасшедший. То есть мы там делаем офис, тоже все в срезе, в половинах. То есть я приезжаю куда-то, куда даже не думал, где это уже люди делают. Вот поэтому не надо говорить, что кто-то у кого-то ворует идеи. Все, оно лежит на поверхности. Просто кто-то только пи***, а кто-то делает. Отлично. Что я могу сказать? Я... Девочка, понимаете? Да, ну потому что... Да потому что... Дизайн – это моя жизнь, и стройка – это часть моей жизни. Больше всего я мечтала, стоя в своем саду зле, сейчас не доделу, сказать вам о том, что я мечтала, чтобы крутые ребята реализовывали мои крутые идеи. Вот и все как бы. Здесь будет стоять стекло, и вот эта вся красота будет видна, и смотреть на всех ходящих и сшибать их своим профессионализмом. Вот так вот. Кодалов, козел мне про тебя не рассказал. Козел, Кодолов, если ты все боялся, Боя, боялся, боялся. Видишь, как жизнь устроена? Делайте свою работу красиво. Вот тогда а, вы завоюете сердца а, других людей. От души. Какое, какое мне нужно пространство? Ты же чуть-чуть со мной пообщалась. Что ты И, думаешь? То пространство, которое не отвлекает твое внимание на лишние детали, то есть тебе нельзя делать яркое пространство, как сейчас было э, у нас э, в квартире. Это будет расфокусировать, а тебе нужно э, максимум, э, максимум сделать а... У меня три цвета в интерьере. У тебя три, цвет... три ну цвет... вот, у тебя три цвета в интерьере. Зеленый настоящий, дерево настоящего цвета и белый. И белый. Вот, я бы еще эм... я бы твой интерьер, если создавала, во-первых, я бы не взяла чисто зеленый, я бы взяла пыльно-зеленый. зеленый, пыльно -зеленый такой... именно пыльно-зеленый. А, именно по... пыльно-зеленый. Вот тебе приходят и говорят, там, Алёна, я хочу там. Ты, ты я со, разу или разу ты со всеми работаешь? Нет, я не работаю со всеми. Во-первых, ко мне приходит уже конечный почти клиент, да, то что он видит Инстаграм, или, да, или он передается ну, от заказчиков, в основном, потому что они меня рекомендуют. И опять-таки, не все ко мне идут. У потому тебя есть другие города Да, в Сочи, Владимир, Питер, э Москва. Ну, получается, основное Подмосковье. Ну, там ты уже не ездишь, да, или все-таки иногда летаешь? А в Сочи летаю. Мы провели целый день соленый по ее объектам. Я впечатлен. И сейчас у нас будет такая финалочка, скажем так. Вот. А, вот смотри, есть такое понятие, как дизайнеры не любят строителей, строители не любят дизайнеров. Как ты считаешь, почему? А, ну, наверное, потому что у них контур. Да контры в плане того, что строители считают, что э, дизайнеры не профессиональных технических вопросов и поэтому не идеально доделывают свои чертежи, а дизайнеры считают, что строители не берут себе ответственность доводить их чертежи да, до ума, да. без ну, вот отсутствия. Смотри, допустим, я работаю как? Я, я, я чер чер чер черчу в Сейчапе, и то есть когда я прихожу на объект, Свой первый обменный план я делаю сам. Ну, 3D ты 3D делаешь его, да, да? от 100%. И когда я перехожу на работу с дизайнером, то есть я даю дизайнеру уже идеальную геометрию помещения, чтобы потом у нас не было конфликтов. Это первый конфликт дизайнера. Почему? То есть тогда... Что? Почему конфликт в размерах? Потому что дизайнер приходит до того, как возвели перегородки, до того, как сделали да. штукатурку, ну, что-то еще. Надо просто учитывать сразу да. ну, часто Не только штукатурки, там часто Частовые не учитывают. Да, да, да. да. да. Вот, вот у тебя нет конфликтов со вообще? потому что я шарил. Никто тебя не называет такой курицей? Нет. Такое. Кстати, она шарит, она действительно шарит. Она действительно шарит. И я считаю, что в первую очередь, что я должна поступить, это сказать э, своему строителю, есть у тебя есть вопросы, давай их сначала решим, если мы не можем это решить и нам нужно подключить клиента по каким-то там данным ситуациям, мы его подключим, но сначала ты и я попробуем реализовать, так как выгодно нам обоев. Мы, мы за результат с тобой сейчас здесь вдвоем. Вот. То есть у тебя нет никакой ненависти к строителям? Нет. Класс. Я не, я не знаю, я беру Google. А, начинаю копать, а, там, как а, правильно там стыковать а, мозаику, какой лучше клей использовать, блин, как, какой... я начинаю лезть во все это на, на, сразу на вот этом этапе. Google в помощь. У тебя экспертность да. высокая. Как брать заказы, вот я не понимаю, что за вопрос, вот у тебя есть руки. У тебя есть голова, у тебя есть стремление к тому, что ты хочешь показать себя миру. Так в ⁇ моё сделай какой-то проект, который э, чисто э, для тебя. Да? Возьми э, квартиру с, там, с любого ЖК, сделай проект в 3D, сделай в ней чертежи, выложи это на всех форумах э, и интернет-ресурсах. И люди хотя бы узнают так о тебе, если ты будешь сидеть и думать, куда мне пойти, как мне пойти. Это будет очень долго. Начни действовать. Есть у тебя какой-то секрет для других дизайнеров, как выбрать строителя, как понять, что, короче, вот оно твое. Он должен на моей встрече хотя бы дать обратную связь, потому что он просмотрел мой дизайн-проект. И задать мне вопросы. Если он начинает задавать мне вопросы, так, я видел вот это вот, как вы думаете там, вот я вижу, что это вот так вот можно реализовать, или это вот так вот, а здесь вот это, а как вот эти, то есть человек сразу начинает интересоваться, так, так, так и предлагать э -э, на вопрос решение. То есть я вижу, Все что он, он погрузился, он не просто, я это смогу. Вот это да, что эпоксидная затирка, да мы ее мне затерли дорогущую мозаику сечас. Неправильно. Я их заставила вытаскивать всю эту затирку горячим феном. Чай. Шарит, вот... шарит, девчонки. Поехали. Так, у нас блиц. Отвечать можешь не быстро. Отвечать можешь уходи, уходя. То есть не обязательно быстро отвечать на вопросы. Поехали. Я чай Я люблю. Или а, чай. Венецианка или лепнина? Или пиво? Лепнина. Лепнина. Венецианка или лепнина? Лепнина. Топ-3 дизайнера в России по версии Егорская. Балашова она клевая, драйвовая тетка. Василькова она мебель делает очень классную. парень. Он рос, россиянин, хотя даже он может с Украины. но короче, он работает в Европе. Что про Шапошникова? Э, надо вспомнить. А Шапошникова я не. Я люблю его за то, что он с создал это правда грамотно и круто но за если говорить о дизайнах то я считаю что они одинаковые ну потому что они в основном это опять таки отделка по стенам и просто расставленная мебель в интерьере это чисто мое мнение виски или вино, вино. вино отлично натяжной или гипсокартон гипсокартон почему потому что экологично, а, имеет больше возможностей покрасок. А, я на, ну Для меня, да, я ну, на натяжном да. не сделаю какие-то свои супер-арт-фишечки. Так ты можешь заказать тканевую, печать, да, Чего и, на печать хочешь. и что Одно дело, когда Хоть это монолиза. рисунок, это будет, нет, а, я же не могу нарисовать на натяжном потолке. Вот ну, когда ну, я ну, смогу на тканевом рисовать, Кисточкой, тогда я скажу, да, мы можем использовать. но ну, есть ли какие ткани? Уже есть? Да. есть гофре или без гофры по стенам? Без гофры. А, ладно. Так, все, поехали дальше. Что если не дизайн? Чем бы занимался, если бы не дизайн? Рисовал. Окей, хорошо, принято. Москва или Нью-Йорк? Нью-Йорк. Что тебя вдохновляет? Где ты ищешь вдохновение? В людях. В людях. Ну и финалочка, любимый инстаграм. Вообще много инстаграмов с архитектурой. Нет, ну, архитектура, Pinterest фотографии. часто смотришь? Pinterest. я сохраняю там картинки, сама не листаю. Понятно. Это была Горская, день один с Горской. В общем, это было круто, реально. Пишите в комментариях, кого еще позвать. Зовем еще девчонок или нет. Вот. С вами был Рувим. Всем пока.